в описании. Нет более консервативной марки, чем Mitsubishi. Случилось так, что в 2000-х годах у них не заладилось и они похоронили даже легендарный и годный Mitsubishi Lancer Evolution. Дела у Mitsubishi настолько плохи, что в некоторых странах представленный модельный ряд всего четырьмя либо шестью машинами. Также сейчас новый ISX делается на платформе европейского Renault. Каптюр. Ну и очень жаль, что у Mitsubishi сейчас нет электромобиля, хотя компанию можно считать пионером электромобилестроения. Но сейчас не об этом. Давайте рассмотрим бестселлер компании Mitsubishi в наших краях. Это Outlander третьего поколения. Эта машина во всех генерациях отлично продавалась. Так получилось, что... Когда конкуренты, в том числе и японцы, бодро шли вперед и обрастали новыми решениями и технологиями, марка Mitsubishi топталась на месте, поэтому никаких турбомоторов вы на Outlander не увидите, а также не увидите очень умных ассистентов. Но под занавес на трехлитровых версиях появилась очень любопытная система полного привода. Ну а в целом это тот случай, когда консервативность — это не приверженность традициям, а… Отставание от времени, хотя для многих вот эта самая консервативность в данной модели это плюс. Давайте сейчас рассмотрим, есть ли в Outlander третьего поколения надежность и на что нужно рассчитывать, покупая этот автомобиль с пробегом. красочный слой по современным меркам довольно тонкий и мягкий. Поэтому краска скалывается от попадания камней и металл обнаженный в этих местах начинает неторопливо ржаветь. Гораздо быстрее такие сколы ржавеют и превращаются в жуков на панели крыши. Традиционно это место плохо защищено от коррозии. Почему-то считается, что коррозия здесь не может появиться. Также на некоторых Outlander точечно вскучивается краска на крыше. Такую проблему решали по гарантии. Владелец данного автомобиля наклеил вот на это место и на часть капота пленку хорошее решение. А вообще первые очаги коррозии появляются на остальных деталях на днище и за бамперами, то есть на усилителе бамперов, на кронштейнах, на деталях подвески и так далее. Но ни к чему серьезному это не приводит. Лобовое стекло считается достаточно хрупким из-за того, что попадающие в него камни вызывают трещины. А также, тут ну, то же самое можно сказать и про противотуманные фары. Фоны которых легко лопаются. В Outlander 3 с электроприводом водительского сидения возникает люфт шарниров продольной регулировки. и В этом случае сидение превращается в кресло-качалку. Амплитуда минимальная, удары жесткие. Ездить невозможно. Так вот, в этом случае очень скрупулезные владельцы заставляли дилера ремонтировать эти сиденья по гарантии. Ну а если гарантия закончилась, то придется что-то мастерить своими руками. Кстати, в данном случае у нас регулировка сидения механическая. Кожаная обивка передних сидений оттопыривается в самом низу и перестает плотно облегать сидушку. Вот эту проблему тоже решали по гарантии либо же самодельно как-то ее там крепили. Крышка бардачка не выдерживает нагрузок, смачных хлопков. И когда между ней и панелью что-то застревает, а происходит то, что ломается тяга, которая удерживает усы в закрытом состоянии, чтобы бардачок не закрывался. Так вот, тяга ломается со стороны левого уса. Чтобы решить эту проблему, надо менять крышку бардачка, либо же мастерить что-нибудь, чтобы прочинить вот эту тягу. За работу всей электроники в Outlanders отвечает единый распределительный блок. Он находится под рулевой колонкой, и в нем собраны все предохранители и реле. Бывают случаи, когда в этом кроссовере перестают работать стеклоочистители. Причина в этом блоке то есть в реле, которое отвечает за работу дворников. Это реле можно перепаять, если удастся подобрать подходящие. Если не удастся, то придется менять этот блок на новый либо БУ, но в новый либо БУ придется перенести кодировки со старого блока. А вообще из-за неисправности этого блока могут глючить центральный замок, световые приборы, указатели поворотов, да и любые электропотребители. Большинство аутлендеров оснащены рядными четверками объемом 2.0 и 2.4 литра. Это моторы-близнецы. Отличаются лишь диаметром цилиндров и ходом поршней. У старшего брата есть еще блок балансирных валов. Кстати, такой мотор мы уже успешно разобрали на нашем канале. Обязательно посмотрите. Это глобальные двигатели, которые были разработаны и используются компаниями Mitsubishi, Chrysler, Kia, Hyundai. Несмотря на абсолютное сходство, проблемы у них разные. А вот конкретно у двигателей Mitsubishi проблем никаких. Даже нет главной беды – появление задиров. Ну За исключением э, того, когда разрушаются катализаторы, керамическая пыль попадает в цилиндры и растирается поршнями по зеркалу цилиндров. Зато с охлаждениями у этих моторов никаких проблем нет и они не будут шелестеть поршнями. Единственный эксплуатационный недостаток этих моторов в том, что у них нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, поэтому тепловые зазоры надо проверять и по возможности регулировать подбором толкателей каждые 90 тысяч километров. А вот если двигатель, как в нашем случае, эксплуатируется на газу, то этот интервал надо сократить вдвое. Других проблем у этого двигателя нет. Если менять масло каждые 10 тысяч километров, то никаких проблем не будет. Цепь ГРМ легко выхаживает 250 тысяч километров, а Фазовращатели не беспокоят. Да, известный случай, когда водитель-наездник доводил до обрыва цепи балансиров. Да, также доводил этот мотор до перегрева, но это только случается из-за неадекватной эксплуатации. Старший двигатель это V-образная шестерка. Этот мотор доставлял много проблем на Outlander XL. Он охотно проворачивал шатунные вкладыши при пробеге более 100 тысяч километров. Но к выпуску Outlander третьего поколения двигатель основательно модернизировали, то есть новый коленвал и улучшенная геометрия камер сгорания укрепили его здоровье. Также этот двигатель избавили от системы EGR и также убрали вихревые заслонки из впускного коллектора. Но с этими э, изменениями двигатель потерял былую эластичность в своих тяговых характеристиках. При пробеге в 150 тысяч километров стоит прислушиваться к подозрительно цокающим гидрокомпенсаторам. То есть цокание гидрокомпенсаторов чаще всего указывает на низкое давление в системе смазки. Если замеры покажут, что давление смазки действительно низкая, то тогда надо задумываться о замене масла насоса. Чем точно болеет V6, так это трещиной в задней клапанной крышке. Через трещину начинает просачиваться масло. Кстати, трещину можно обработать клеем, но ну, этого будет достаточно, по крайней мере, на первое время. Также стоит обратить внимание при пробеге до 200 тысяч километров на сальники валов, они частенько начинают пропускать масло. Масло может попасть на ремень ГРМ, но обычно это замечают гораздо раньше, чем ремень ГРМ начнет проскальзывать, либо же порвется. Рестайлинговые версии двухпедальных Outlander с четырехцилиндровыми двигателями оснащались вариатором Jatka GF011e. Пожалуй, это самый распространенный вариатор на планете. С 2005 года его устанавливали на Renault, Nissan, Suzuki и Mitsubishi. С 2007 года его Носили Outlander второго поколения и третьего поколения до 2015 года. Это на удивление очень надежный и живучий вариатор. Все, что ему надо, это охлаждение АТФ, а также замены этой самой АТФ. В инструкции к автомобилю сказано, что менять АТФ в вариаторе надо каждые 90 тысяч километров, но сама компания Jatco сократила этот интервал вдвое, а то и втрое. Для заправки используется фирменная АТФ J. 4. Также у нее много других названий, например, Nissan NS3. Есть мнение, что лучше использовать жидкость CVTF J1, она же NS2. Ну, мол, у нее лучше кинематические свойства. Но в любом случае, эти две жидкости совместимы. А теперь важный момент об охлаждении вариатора. Аутлендера третьего поколения до рестайлингового С завода ему радиатор АТФ не ставили, даже удалили термостат. Но на дорестайлинговые машины начали ставить радиаторы в конце 2014 года, и то не на все. Дело в том, что если владелец приходил и жаловался на перегрев АТФ, то дилеры да укомплектовывали. Вариатор радиатором. На постоянную основу радиатор Т все-таки вернули. Это случилось с первым рестайлингом в середине 2015 года. Вот такая вот несуразица была. А в целом же вариатор G-F. 011e надежен и неприхотлив, легко пройдет при нормальном обслуживании 200 тысяч километров. Кстати, есть случаи, когда вариатор GF 011e на Outlander прошел без капремонта 400 тысяч километров. А чтобы так было, надо не увлекаться резкими стартами, пока ATF не прогрелась. Также, если побуксовали, то надо включать положение из драйва в реверс с паузой. Ну а в целом же, еще раз повторюсь, это хорошая трансмиссия. Кстати, на этапе покупки и в ходе эксплуатации все параметры жизнедеятельности вариатора и ошибки можно считать с помощью сканера MUT-3. С 2015 года с первым рестайлингом Outlander третьего поколения получил новый вариатор GF016E. В ручном режиме он имитирует 8 передач. Отдельно отметим, что Outlander японской сборки получили этот вариатор в мае 2014 года, а вот у Outlander российской сборки получили его на год позже, в апреле 2015 года. В основе этого вариатора все тот же GF011E, а значит, все рекомендации по замене АТФ ее тип одинаковые. Так вот, фильтры тоже одинаковые, а прокладки поддона разные. Также в этом вариаторе нету щупа, а есть заглушка. Уровень меряется по переливной трубке, пробка которой вкручена рядом с поддоном. После замены АТФ в этом вариаторе лучше сбросить счетчик старения масла. Также гидроблок у этих Вариаторов устроен немного сложнее, поэтому они еще более восприимчивы к стружке в масле. и Поэтому э, надо сократить интервалы по обслуживанию и замене фильтров. Ему это надо больше. И еще один нюанс: в этот вариатор не удастся установить БУ гидроблок и отдельно соленоиды, потому что понадобится прописать калибровки соленоидов в БУ, то есть физически БУ гидроблок можно поставить и он будет работать, но сразу нечетко и с шероховатостями. И вот как вариант можно установить БУ гидроблок с ЭБУ, с машины донора. В народе, кстати, есть решение с прописыванием неких обобщенных калибровок. А вообще, если гидроблок и соленоиды изношены, то покупается новый гидроблок. Он идет в комплекте с диском, с его индивидуальными калибровками. Добавим, что соответствие фактического и требуемого давления АТФ в вариаторе можно узнать с помощью приложения, которое устанавливается на смартфон и даже в головное устройство вариатор с приложением будет общаться через сканер, который вставлен в диагностический разъем. Так вот, здоровье вариатора – это самый больной вопрос при покупке Outlander третьего поколения, ну скажем, при покупке и эксплуатации. В общем, эта трансмиссия переключается плавно, что при ускорении, что при замедлении, Ну, когда она исправна. В общем, если есть какие-то шероховатости в работе вариатора, то лучше принять меры сразу, потому что потом будет намного дороже. Ну а вот классический шестиступенчатый автомат на третьем Outlander появился только в версиях с мотором 3.0 V6. Коробка, естественно, автоматическая, японская jf – это надежнейший автомат. И у нас есть подробнейший обзор на нашем канале. Обязательно посмотрите. Менять масло в не надо раз в 75 тысяч километров или раз в 6 лет. Используется фирменная жидкость J3 или аналоги. Фильтр обычно не меняется, потому что становится доступным после снятия поддона. Лучше проводить замену АТФ замещением. Для этого прокачивающий стенд подключается к двум выводам под внешнюю трубку. Четырехлитровая канистра оригинального масла стоит 90 долларов. Обычно для этой процедуры для полного осветления понадобится 12 литров 12. Кстати, Outlander 3 с мотором V6 не оснащен радиатором для охлаждения АТФ. Это исключение касается автомобилей, которые собраны в Калуге, на рынках США и Азии. Радиаторы для охлаждения АТФ устанавливались. И, кстати, перед поездкой желательно прогреть КПП и двигатель, потому что бывали случаи, что автомат выдавливал сальники. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в Автостронге есть не только качественные БУ-запчасти, но и абсолютно новые, так что обязательно звоните нам, пишите, заходите на наш сайт и заказывайте. Ну что, мы на 100 и продолжаем. Раздаточная коробка на аутлендерах надежная. Но при пробегах более 100 тысяч километров появляется небольшая течь масла по сальникам раздатки. Кстати, эта же проблема свойственна и второму поколению Outlander. А вот первые машины третьего поколения Outlander страдали от установки бракованных сальников под хвостовик карданного вала. Так вот, их меняли по гарантии, потому что течь масла была. Сильный! Раз в 80 тысяч в раздатке можно заменить масло. Оно сливается через нижнюю пробку, а заправляется через отверстие, которое находится повыше, ближе к левой полуоси. Для гипоидных передач понадобится литр оригинального масла – стоит 33 доллара. Уровень определяется по заправочному отверстию. Проверить здоровье раздатки очень просто – надо включить лог в управлении полным приводом и сделать несколько медленных разворотов на 360 градусов. Никаких сторонних звуков быть не должно кстати у нас машина не полноприводная то есть переднеприводная. Трехлитровые Outlander оснащались более продвинутой системой полного привода. У этих машин активный передний дифференциал и очень интересная настроенная система, которая борется с заносами и пробуксовками. Эти машины даже боком ездить умеют. Точнее, эта система не мешает водителю, а даже помогает. Да и на бездорожье эти версии ездят веселее. Хотя в некоторых ситуациях на бездорожье превращаются в недвижимость, но это уже другая история. Самое главное, что системы полного привода на всех версиях Outlander проблем не вызывает. И чтобы было так и дальше, ну как можно дольше, надо менять масло не только в раздатке, но и в редукторе. Подвеска Mitsubishi Outlander простая и надежная. Из серийных болячек можно отметить скрипучие втулки стабилизаторов. Втулки не рвутся со временем, а просто начинают крепеть их можно заменить на оригинальные либо неоригинальные, среди которых есть полиуретановые цена вопроса 5 долларов передней подвески рвутся по окружности пыльники амортизаторов если пыльник порвется то это может навредить опорному подшипнику оригинальные пыльники стоят по 50 долларов но можно сэкономить выбрав заменители если до опорных подшипников не добралась влага и грязь, то они служат достаточно долго. Если добралась, то новый опорный подшипник стоит 20 долларов. Оригинальный новый передний рычаг обойдется в 130 долларов. Ни салинблоки, ни шаровая опора к нему по оригиналу не продаются, продаются только по неоригиналу. Ну а теперь, что касается задней подвески. По 4 рычага на каждое колесо. Отдельно продается передний соленблок продольного рычага. 34 доллара также салинблоки двух нижних поперечных рычагов по 7 долларов, а верхние. Тяга стоит 45-70 долларов за оригинал в сборе. Передние и задние ступичные подшипники начинали гудеть при пробеге до 100 тысяч километров. Оригинальный подшипник стоит... $30. Долларов. У Outlander задние тормозные суппорты однопоршневые и сюда встроен, то есть интегрирован механизм стояночного тормоза. На предыдущих Outlander стояночный тормоз имел дополнительный барабанный механизм. Суппорты здесь лучше обслуживать ежегодно, то есть убирать грязь, коррозию, а также смазывать направляющие. В противном случае суппорты заклинят в удобном для них положении. Ну что, Mitsubishi Outlander – простой и надежный автомобиль. Никаких высоких технологий здесь нет. Да, оно и к лучшему. Все его версии, в принципе, хороши. И если вариатор молод и свеж, то никаких дорогих проблем с этим Кроссовером не случится. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна обязательно ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, и будет компания «АвтоСтронг».